Прикосновение к прошлому Мой славный друг, мы прикоснулись к прошлому Как жаль, как жаль, знать не могли тогда Исчезнет все, все, что случилось Плохое и хорошее Исчезнем мы, растворившись во вчера Мои поэмы, твои картины Слова растают в воздухе, как дым Исчезнут все свидетели и зрители, но раньше до антракта уйдем и мы. И напоследок, облетев весь этот мир по кругу, оставив наше творчество им наедине, я рад, что все сложилось так плохое и хорошее. Я счастлив, что пригодился я тебе.